Друзья музыканты, сейчас я расскажу про строй Абертоновой флейты. Здесь я не буду рассказывать, что такое Абертоновый звукоряд, что такое Абертоновая флейта. Я уже предположу, что вы уже знаете, что это такое. Если кто не знает, сходите в мастерскую Антплат, в паблик ВКонтакте или там на мой канал на Ютубе. Там очень много Абертоновых флейт, как они играют. Все это можно услышать. Сейчас я... По максимально кратко постараюсь рассказать про звукоряд, потому что мне поступало уже очень много просьб именно рассказать подробно, как звукоряд устроен. Потому что ну, поначалу все мы воспринимаем амбертоновую флейту как перкуссионно-мелодический инструмент, на котором очень легко что-нибудь насвистывать. Вот. Но, конечно, это мелодический инструмент с вполне конкретным звукорядом и даже... Есть ноты для него. Я сам когда-то разучивал по нотам э, скандинавские традиционные мелодии. Э, значит, звукоряд. Э, сегодня мы на примере э селефлёта, на, на примере обертановой флейты в до мы рассмотрим звукоряд. И весь все ноточки у нас тоже как бы записаны в до. Вот. Что означают эти нотки? Значит, красные ноты... Э, нет, вру. Да, красные и открытые, не закрашенные ноты это, — это ноты на открытом отверстии, и вот эти зелено-черные закрашенные ноты — это ноты закрытого отверстия. Значит, звукоряд начинается с очень низких нот, самых низких. Это ноты условно нулевого или может первого абертона, первого регистра, которые, как правило, на обычных абертоновых флейтах более-менее сбалансированных эти ноты не очень используются, так как они находятся ну немножко вне негромкосного звукоряда, они довольно тихо звучат. это у нас самая базовая до соль то есть до открытая соль закрытая. Вот они я их отчертил тактовой чертой здесь. Вот, и мы их как бы немножко не учитываем. Они есть, на некоторых обертоновых флейтах они могут звучать. Это зависит от параметров флейты, но если у вас громко хорошо звучат вот эти вот две э, до-соль, значит у вас, скорее всего, верхний регистр, с ним с выдуванием его будут проблемы. Это будет или не музыкально, или очень сильно надо будет дуть, или его не будет в принципе. Так что не отвлекаемся тогда на эти ноты. И вот начинается вполне себе музыкальный звукоряд, он на начинается от ноты до, вот она, да, вот то, что у нас ниже, о, это почти не берется. Значит, вот она до, с которой начинается более-менее музыкальный звукоряд. Если не ошибаюсь, это у нас до второй октавы второй октавы, которая у нас, ну да, вот у нас ля 440 герц и до вот она где-то там рядом. И вот с нее уже начинается э, более-менее музыкальный звукоряд. И вот дальше мы зажимаем наше отверстие и получаем ноту ми при закрытом отверстии. Этот звукоряд все еще в принципе, довольно трудно берется. Вот, самый ходовой звукоряд у нас еще впереди. Вот, и после у нас на открытом отверстии нота соль. У нас получается мажорный аккорд. Пам-пам-пам. Буквально всеми любимый до мажор. До ми соль. До, соль открытые, ми закрытая Вот. А дальше уже начинается вполне себе такой рабочий звукоряд. У нас на закрытой идет си бемоль. И на открытой до, ну, условной второй октавы нашей. Ну, на самом деле уже третий. И вот от этой до, от этой до уже начинается такой прям серьезный звукоряд, на котором, в принципе... Но ну, можно уже играть. Он, он такой довольно плотненький тут до, ре, ми, фадиез, соль и вниз еще у нас есть сибемоль и соль и уже на этом звукоряде даже не знаю как этот лад назвать, Я его всегда называл селефлетным. Вот. Он имеет признаки миксолидийского лада и благодаря фадиезу как его лидийского, если я не ошибаюсь. Вот и Значит, какие его характерные особенности? От этой до у нас идет до, ре, ми, фа, диез, соль. При этом надо обратить внимание, что ре достаточно сильно завышена. Ми занижена, но ровно настолько, чтобы быть хорошей ми. Той самой, той самой в натуральном строю. Ми, я не помню, насколько-то центов она... У нас занижена это большая терция, которая вот чистая терция от, нот, от нашей ноты до Вот, потом идет фа -диез, и он тоже о, довольно сильно занижен этот фа -диез. Ну а и занижены, завышены это я сейчас говорю естественно относительно равномерно темперированного строя. Если это кому-то о чем-то говорит. И вот мы приехали в соль. И вот у нас уже есть пентахорд от До до соль, который, правда, с фадиезом. Если мы хотим получить какой-то не сильно такой перченый звукоряд, ну, фадиез мы можем, допустим, пропустить. Себе это до, себе, моль, соль. Вполне себе уже, вот от соль и до соль. У нас уже вполне себе хороший такой звукорядик получается, на котором можно играть вполне конкретные мелодии. Даже сейчас я какой-то вальсик вспомню. Уже выше соль у нас идут нотки, которые, в принципе, звукорядные, но тоже с большими отклонениями, и э, ну, на них уже, конечно, ла, если лезут, то в качестве каких-то уже таких ну, кульминационных моментов. Вот, у нас идет дальше ля, довольно сильно, тоже низкая. Это ля примерно настолько же, насколько это ми, хотя нет, сильнее, да. Вот, потом идет э, си бемоль и си бекар. Си на открытой, Сибикар на закрытой. И идет верхняя до, самая верхняя Вот она, вот, в принципе, есть ноты и выше, но они уже, возможно, слишком кричащие, и не всякий силифот у вас даже дойдет и до этого, допустим, себемоля. В общем, что я вам посоветую. В своих, значит, не знаю, импровизациях, в своем мелодизме, Будьте в рамках, если у вас э, такой добротная бертановая флейта, будьте в рамках от вот этой соль, э, у вас есть главная ваша до и вот до этой соль. Сюда, э, сюда тоже на этот можно лазить, но там уже, конечно, контроль, э, контроль звукоряда довольно сложный. Вот. Но, в принципе, этому можно научиться, да, вполне почему, почему бы нет. И в целом, если вы обратите внимание, бертоновый ряд так устроен что, чем, устроен, что чем ниже у нас интервалы, шире. В центре вот в этой октавке они у нас ровно, ровно столько, чтобы быть диатоническим звукорядом. А здесь уже практически в этой части от соль до до идет, идет практически даже хроматика. То есть соль, ля, си, бемоль, си бекар, Вот. Можно и выше. Но это уже не очень музыкально, это уже, конечно, такое. Ну, или нужен очень специфический инструмент с очень специфическими параметрами. Поэтому, друзья мои, вот вам главный пентахорд правда не очень привычный с, с фадиезом. До, ре, ми, фа -диез, соль. Чуть-чуть еще у нас есть ля, можно скакнуть на до, себе мольчик здесь у нас хороший есть. вот и вниз у нас от нашей центральной до, наверное, это все-таки очень важная нота. Вот, это прям важная нота. Вот это, вот это до, вокруг которой, ну, на нее надо опираться. Вот, и вниз у нас еще есть до, си, бемоль, соль. Можно еще ми, до вниз, но они уже довольно тоже негромкие, получаются. Вот, здесь у нас получается па -па -па -па -па -па. такой э, септокордик. Вот. В, в нижней части нашего рабочего диапазона Пентакордик прям хорошего рабочего диапазона. И верхний дополнительный такой диапазон. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Возможно, еще придумаю какие-то видео про обертоновые флейты. Есть разные идеи, как, допустим, минорчик играть на новой флейте. Всех благ, пишите ваши комментарии, ругательства и... и аплодисменты.